Всем привет! А вы уже посмотрели третий сезон Эмили в Париже? Я, да, мне очень понравился. Такой легкий, живой, душевный. Сегодня предлагаю разобрать одну сцену из этого сериала. Что скажете? Будем смотреть, слушать и сразу разбирать. С вами Вероника и Puzzle English. Чтобы это видео было максимально полезно для вас, старайтесь повторять за актерами предложения, которые мы разбираем прямо вслух. То есть как будто играете их роли. Поехали! So, Cooper, tell me, your head at? Это интересное выражение, оно означает, что ты думаешь, какое твое отношение к этой ситуации. Давайте рассмотрим еще один пример, чтобы закрепить. Я бы хотел знать ее отношение ко всей этой ситуации, но она не хочет об этом говорить. Возвращаемся к отрывку. Эмили отвечает I'm trying to figure that out myself. To figure something out – это выяснять что-то, пытаться в чем-то разобраться Мы еще встретим это выражение Find something out – это узнать что-то То есть, например we'll never find out what's happened there. Мы никогда не узнаем, что там произошло Но в данном случае она боится, что ее начальница узнает о том, что она хочет работать на Сильве Маделин будет меня когда узнает, что я работаю для Сильвии. И Сильвия будет меня когда узнает, что я работаю для Маделин. Я имею в виду «Where's Where's your head at about us? ты думаешь о нас? Right, sorry. Yeah, I'll leave tomorrow. And I thought we might figure out a little plan as to... You know, we might see each other again. I haven't even had a chance to look at my calendar. I thought we might figure out a plan Я думал, что мы придумаем план И здесь тоже figure out, но уже plan Потому что трактуем как придумаем, разберемся и придем к чему-то И Эмили говорит I haven't even had a chance to look at my calendar очень популярная конструкция to have a chance to do something, да, то есть иметь возможность что-то сделать. И часто именно в плане времени. То есть на русском мы скажем, что-то времени не было сделать или не было времени посмотреть в календарь. I haven't even had a chance to look at my calendar. Calendars, plural. Wow. Calendars. Oh, I mean, I'm I'm literally working at, two at once. Literally. Буквально, то есть не образно, а вот прям буквально И обратите внимание, что это американское произношение этого слова И оно довольно часто используется в разговорной речи I literally have to be there. Мне действительно нужно там быть I literally don't know what to do. Я буквально не знаю, что делать I really have to prep this presentation or Sylvie will miss Prep this presentation Prep – это сокращение от prepare То есть подготовиться И причем оно настолько распространенное что даже есть форма в continuous Prepping. И также вторая и третья форма, как у всех остальных глаголов, то есть prep, prepped, prepped. Например, She, said she was for her exam. Она сказала, что готовится к экзамену. Are you fully prepped for the tomorrow's presentation? Ты полностью готов к завтрашней презентации? But I want to throw you a little going-away party tomorrow night. Throw a party – очень распространенное выражение, которое означает организовать вечеринку. Let's throw a party tonight. Давай устроим сегодня вечеринку. We're throwing a party on Friday. Wanna come? Мы организовываем вечеринку в пятницу. Хочешь прийти? Но в нашем случае это going away party, то есть прощальная вечеринка. I want to throw you a going away party tomorrow night. Gabrielle has set aside some tables. That Set aside some tables, то есть забронировать, сохранить эти столики В общем, set something aside – это откладывать или сберегать что-то То есть, например, how much have you set aside for your holiday? Сколько денег ты отложил себе на отпуск? Try to set aside some time for these exercises. Попробуй найти время для этих упражнений This place is set aside for some tourists Это место забронировано для туристов Gabriel, set aside some tables. That Sounds nice ну, kind of but... Well, everyone wants to see, you off. see somebody off – это провожать кого-то, когда кто-то уезжает Например I see you off. я хочу тебя проводить Они только что уехали в аэропорт провожать родителей Well, everyone wants to see you off You've made quite the impression on this city, even if you still can't stand it here I know, that's just, that's not true. Make an impression – произвести впечатление Если мы хотим добавить на кого, тогда to make an impression on someone Например, he made a good impression on me Он произвел на меня хорошее впечатление They've made no impression on me Они не произвели на меня никакого впечатления Здесь Эмили добавляет quite the impression, что означает довольно-таки сильное впечатление А еще она говорит, even if you can't stand it here Can't stand something Это не можешь выносить что-то, не можешь терпеть что-то Например, I can't stand him anymore Я его больше не выношу I can't stand it here Мне здесь не очень нравится know, that just, that's not true. Parts of it have grown on me, parts of it have grown on me. If something grows on you, you start to like it more То есть это ты начинаешь больше что-то любить То есть ты как бы больше проникаешься чем-то В данном случае он говорит о Париже Другой пример, чтобы закрепить I don't know why, but this place began to grow on me Я не знаю почему, но я начинаю любить это место Ну что, как вам сегодняшний разбор? Делайте их еще? Пишите сериалы, фильмы в комментариях, которые ты хотел бы разобрать И спасибо, что сегодня были с нами See you soon! It's a party animal.